Так, добрый вечер, дорогие телезрители. У нас же пошел, стресс пошел, да? Уже стресс, да. Блин, там, один что, стресс жизни. Сегодня мы... Вторая наша запись. После первой... первой должна быть... как Между первой и второй перерычек небольшой. Ты прям меня врасплох застал, а? А что ты хотел? Я еще, как сказать, талмуд не открыл. И вообще, я вот смотри, где-то на отрыве там сижу. Ты нормально выглядишь. Сейчас толму все, откроем, все, все, все рассчитано, все про это. То есть надо, надо подготовиться, то есть к эфиру Правда, там, там. Все это. Одеть, как сказать, погнали. С непокрытой головой нельзя выступать. что то я первый раз такое вижу. Обычно, когда интервью берут, голову покрывают. Голову моют head and shoulders. <связь> Обычно. Head yeah, and shoulders. Да, слушай, то есть мы еще там себя видим, да, короче, получается. Да, он уже Красота. А? Смотри, я за yeah. тобой yeah. слежу. Так, Единственное, ну, как ладно. опять я забыл зарядить камеру, телефон. Ну ладно, мы быстро сейчас тогда сделаем это всё. Значит, мы не, Не, это, Слушай, чем не принуждённик? Да у меня там, посмотри, внутри, внутри лежит этот зарядник. Где? Здесь? Нет, вот прям там внутри должен быть. Не валяется? Да тут перхоть только твоя и всё, и талмуд твой. Не-не-не, это не нужно. Это плохо. А чё, здесь нету? Нет, нет, не. я, наверное, оставлю другой ссылке. Ну ладно, это мы сейчас решим, слушай, ну нет, ты Святое Писание-то покажи, вот, так сказать, людям-то. А то, понимаешь, вот, так сказать, вот наше... Да, сегодня мы вам рекомендуем все, прочитать да. вот такую книжку, правда, читать ее смысла нет. Будете долго читать, да. Я уже третий месяц читаю, никак не прочитаю. И ничего не поймете, поэтому... Добейте, да? Да, там, там одно и то же слово, по три раза. Ну да. Так... Ладно, еще. Ну, разрядь, значит, разряться. Просто тут кнопку жать проще, чтобы mm -hmm. остановить съемку, а еще а он сам может выключиться. p но... пи, -пи, -пи. Uh -huh. И ладно. Ну, как мы говорили на прошлых наших. На прошлом нашем. Как называется-то? Сессиях. На прошлой нашей сессии. Да, стратегическая а, сессия. А, на прошлых нашей встрече, ну, совсем плохо стало. Да. Слова mm -hmm. стал это забывать. Mm -hmm. Мы три вопроса должны были разобрать. Это трансформация заводки, короткая заводка и эгрегор. Это опять на камеру начинает работать, да? Ты на меня работай. Подожди, я сижу, вспоминаю. Да. Заводка. Что-то опять меня Да, Все, я, я не хочу. Да не, ну просто я с чувства ты такой сидишь такой, вот мы представляем. ну надо чтобы ребята, которые смотрят. Да, Киберпанк. Понимали, о чем мы. Они и так вообще ни о чем не понимают. Я же показал первое видео. Так мы сами ничего не понимаем. Мы потом в процессе понимаем, что происходит. Я говорю, ребят, посмотрите наше видео наш как оно проходило, что мы там сняли. Дайте обратную связь. А, да? да. Ты же комментарий отключил, ты в курсе? Нет, сейчас все включено. Ли они во сне тебе будут приходить, давать ответы? Не-не-не. И, короче, по порталу канала по закрыту. Да. Так, э, дорогие друзья, просим вас э, открыть свой портал-каналы, моментально сейчас сюда, направить их в наши Грегор. Вот. В них мы запустим э, какой как, Какого цвета? Лазуритовый поток. поток. Лазуритовый поток, да. Вот. И туалетную бумагу накрошим в этот портал-канал и прочее. Ну как, чтобы мелкими такими, знаешь, клочиками, так как это такой бумаг. из туалетной бумаги. А, это конфетти, помню, Зачем, туалетную, зачем ты туалетную бумагу в портал каналы? У нас какой канал-то? У нас чистый что? портал, а ты как в канализационном привлечении. Канал. Так, все. На счет 3 улетает бумага из да. портала, канал остается только чистый лазуритовый. По счету раз. И раз, все, да. пошла. пошла. Пошла энергия, чувствуете? Да. Поток. поток лазуритовой энергии. Почему лазуритовая? вот такая в голову пришла. А лазурит мебельная фабрика такая есть. Кстати, наш сегодняшний спонсор. Фабрика. Мебельная фабрика, она еще существует, а то сейчас не существующая. По счету раз фабрика закрывается. На том комплане, На тонком плане. Ой, да. Главное, это. Опять скажу вам нашего спонсора конфеты. Да, дабл. Наш сладкий спонсор, да. Если бы не он, нам было бы не так вкусно. Да, есть такое дело. Ну, вот так. Вот эти первые вопросы мы рассматривали. Еще раз напомню. Это у нас была... Заводка. Нет. Энергия, ну, каналы. Нет, это модернизация заводки. Упрощение угу. текстов. Не, не упрощение, а как бы его... Типа, более естественным, чтобы оно типа, было. Ну и... Да, упрощение. Форм слов. Mm -hmm. Более понятно mm -hmm. Внутри нашей заводки Потом Придумать короткую заводку mm -hmm. И что еще у нас? хороший такое Грегора? Хотел тебе, знаешь, что, что, что донести сегодня Я аж заикаться начал От важности момента mm -hmm. Значит Открыл я сегодня свою 12-летнюю статью Которую я опубликовал В этом в журнале Высшая комиссии комиссия Уаковском мне, меня, короче, там, я же читался на кафедре маркетинга. Uh -huh. Ну, смысл такой. Статья что-то там, какая-то там, про какие-то там маркетинговые продукты и так далее. Но смысл в чем? Uh -huh. И сегодня я еще слушал аудиосообщение одного из наших коллег. Да. Uh -huh. Он говорит, ты понимаешь, типа, <coughs> <coughs> э, э, вибрации типа отражают язык, на котором мы общаемся. Типа, когда мы находимся uh -huh. на площадке, типа, вибрации отражают язык. Я такой еду, yeah. думаю. Вибрации отражают, вибрации отражают, язык отражается, думаю, что за фигня. Думаю, потом я понял, что есть колебательный процесс да, то есть, как бы есть слово, у него есть как бы первый уровень, это звуковые колебания mm -hmm. волны. То есть, ты сказал, дурами фасулиси, помнишь, мы задавали вопрос, типа, он говорит, что такое, представь себе ноты, помнишь, представь себе музыку, помнишь? Музыка. Ну, когда он говорил по поводу буквы А, Б, я там задавал просто. No, да. Только, ну музыка, помнишь? и То есть, как бы слово, допустим, арбуз, оно колеблется в звуковом смысле арбуз. No. А у него еще слой смысловой есть, no, да. который нам, извините, неизвестен. Он тоже как-то колеблется на каких-то определенных других частотах, получается, правильно? У нас получается смысловой план. С другой частотой. То есть у нас арбуз, звуковой план, а есть смысловой план. Да, есть как бы арбуз колеблется на уровне смысла, который нам недоступен, как бы подсознательный, да, скажем mm -hmm. так. И звуковой арбуз. то есть то, то, что мы с детства запоминаем, ты же в три года мама, папа, арбуз. Ты же не понимаешь, что такое смысл арбуза, суть его, да? То есть угу. смысл это содержание, которое сидит в арбузе, смысл арбуза в его, ну как бы смысл слова. Это ручка модная. местная это. Это нет, это ручка Cross, да, это офигенная ручка, кстати, винтаж. Угу. Винтаж, грилеш и саботаж. это у нас модный парень. А у меня ручка просто. Пилот. Берлинга. Если что, это не наш спонсор, но хорошая ручка. Да. Так, ладно. Ну вот, и что это как бы вообще, когда говорим, что <coughs> когда говорим, что вот слово там вибрирует, не вибрирует, оно там колеблется, не колеблется, ну, короче, надо понять, что там наверху, какой смысл-то там наверху мы понимаем, как мы считываем звуковой образ, или вот этот смысл этот сутевой, скажем так, слово его содержание наверху. Ты говоришь, покажи мне, там, ну, покажи, вот, понимаем, да, покажи. Угу. Как ты говоришь, покажи мне, как выглядит Эгрегор, да, допустим. Ну, я вот сегодня... Боюсь. А наверху там вообще, чего Эгрегор, то есть, это, то есть, ты еще ничего не поймешь наверху, потому что у тебя там нет этого сознания. Кстати, вот мы только что приехали из сеанса, проводили сеанс гипноза, погружали Артема. И вот как раз то, что мы обещали на прошлом нашем видео, да, прошлое наше... Как правильно, прошло нашу встречу. Вот. No. Я подобрал наконец-то слова. А, вот эти вопросы мы сегодня задавали. И такие, что вам сказали? А, и что нам сказали? Первое, что нам сказали по поводу заводки, которую мы хотим сделать на итоговую нашу заводку с более понятным текстом. Сказали, работайте, братья. Uh -huh. <laughs> вот, и у вас получится, и вы что-то там сделаете супер куперское. Поэтому много сказали, идем в правильное направление, и это интересно. Главное не споткнись, а так все нормально. По поводу короткой заводки, что нам сказали? Ну, я кратенько расскажу, чем мы узнали, а там уже будем обсуждать результаты. По поводу короткой заводки, что <coughs> тоже ее надо искать, это наша задача. Сверху нам не дали, там мы сказали прям, прям текстом, говорю, скажите, какие как она должна выглядеть, как ее формулировать сказали, не, ребята, это ваша задача ее, ага. ее получить. Еще ключ да, вот ваш ключ, да, где деньги лежат. Ну поэтому придется нам, методом проб и ошибок, искать вот эту короткую заводку, с помощью которых мы можем погружать людей, ну, кому надо, в состояние управляемого сна и Подожди, а как. Сори, мы хотели да. этот самый. Мы гипноз хотели заменить. На что? Нет, мы хотели слово А что мы хотели? Транс мы хотели заменить. Ну да, и транс. Транс мы с тобой заменили, типа на, на сон там, условно. А как получается, ты еще больше и больше поближаешься в состоянии гипноза? Нет, сна. Сна. Проблема. Ты Сегодня так предлагал. Кстати. Ну, мы даже чуть-чуть попробовали это применить в нашей работе. Ну, Не, ну как бы мы пока еще решили полностью не применять, потому что нет готового. Нет, тяжело этот заводку применять новую, <coughs> с новыми понятиями, потому что я уже звучил да. э, старую заводку. Она на автопилоте у меня выходит, когда ее начинаешь погружать. Угу. И когда начинаешь смотреть, как, как я там планировал это самое, еще рано. Вот мы решили сделать, да. как мы распечатаем нашу заводку, выделим маркером желтым непонятные нам слова. Угу. И распечатаем вторую заводку с понятными нами словами, которые тоже выделим желтым. Да, и проанализируем. И вот несколько раз погрузимся по ней и посмотрим. Потом докажем, а потом расскажем вам, доложим вам результат Да, доложим результаты и дальше вам скажем. Ну, саму заводку вам не будем, конечно, вот тут публиковать. Это суперсекретная информация. ЦРУ, да. Да, ЦРУ. А если вы проходили обучение и у вас есть этот текст, вы можете просто в этом тексте сами заменить ключевые слова. Вот. и те места, которые мы тоже, может, скорее, модернизируем и попробовать эту новую заводку и отправить нам либо в комментариях, либо мы оставим наши контакты под видео. Так которые... уж, ага, -а -а. больше нам делать нечего, контакты свои сливать вам. Я, я оставлю, я оставлю свой телефон. Да и... еще по портал каналу получит. по порталу вот Сейчас мы им посылаем по портал каналу.